Игорь Мерлин представляет Привет дорогие друзья, с вами Игорь Мерлин Как ни крути, а жизнь, хотя и сложная штука, но она наполнена простыми смыслами Мой учитель всегда мне говорил, малое нуждается в большом, а большое нуждается в малом Многие годы у меня ушли на то, что сейчас я своим ученикам помогаю внедрить за дни и за часы. Сегодня я коротко поделюсь тем, что вам поможет взглянуть на свою жизнь по-новому, а некоторым перевернет представление о теперешнем существовании. Итак, страхи. Они преследуют нас повсюду. Страх бедности страх богатства, страх одиночества страх отношений, страх безденежья, страх больших денег, страх смерти, страх бессмертия. Множество вариаций страхов, и они вам знакомы. Многие сейчас вспомнили свои страхи и подумали, страх – это плохо, стыдно, обидно, как-то не по-человечески, не по-мужски, не по-женски. Многие также стремятся избавиться от страхов,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 избавиться от страхов и сомнений, мешающих продавать свои услуги дорого, получить новые бизнес-идеи по масштабированию. Записывайтесь на бесплатную диагностику по ссылке под этим видео. Один из моих наставников много лет назад меня учил – иди против страха, начинай делать то, что тебе страшно, и ты с каждой попыткой начнешь обретать силу и уверенность. Как бы вы ни старались, невозможно избавиться полностью от страхов. Они все время приходят в нашу жизнь, видоизменяясь и трансформируясь, но, по сути, оставаясь теми же страхами, что и раньше. Просто с других ракурсов. Вы спросите, «Мерлин, что же делать?» Вот одна из методик. Каждый страх мы выворачиваем наизнанку – и разворачиваем то качество, которое противоположно этому страху. И когда оно разовьется по энергетике больше, вы перестанете так сильно реагировать на тот конкретный страх. Ну, например, вождение автомобиля. Когда вы впервые сели за руль, было очень страшно. Не успеешь повернуть, можно попасть в аварию, заглохнуть на перекрестке. С опытом появляется навык и уверенность. Опасность ДТП, по сути, не стала меньше. Однако энергия уверенности и навыков начинает перевешивать энергию страхов. Мораль сей басни такова. Подберите себе антистрахи, и каждому страху в вашей жизни подберите тот, который, о котором я рассказал, и ваша жизнь изменится. Напишите в комментариях, какие страхи вам доставляют хлопот больше всего и я помогу придумать для них лекарства. Заходите на мой телеграм-канал и получите от меня надежные практики по работе со страхами. Ссылка под этим видео.